И всем привет, дорогие друзья, вы на канале ReadCraft, это мое новое видео по Майнкрафту, меня давно не было, поэтому надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал и не забывайте про колокольчик, потому что для меня это очень важно, у нас уже на канале целых 55 подписчиков, поэтому давайте, да, воскресенье добьем 60, мне будет очень приятно, так же уже начинается наша катка, и в этом видео я расскажу о двух пиратских серверов, как на Хайпикселе. Короче, пофиг. Ну, поняли. Поняли. капец, И это не какой-то Hypixel, ой, Santa Craft, пиксель и вот эти все сервера. Это два сервера, о которых, думаю, не все знают, они качественные хорошие с хорошей администрацией. Поэтому мы погнали. И надеюсь, вам понравится видеоролик. И мы переходим к первому серверу. Вот я уже нахожусь на этом сервере, я уже, ну, когда играл, ну, начинал видео, я играл на нем. Этот сервер очень хороший, его название видите с лева или права, короче, пофиг. На этом сервере хорошая администрация, нету много лагов, багов и кучу так... ну, всего такого. Поэтому он классный, здесь нету читеров, задротеров и кучу интересного. Поэтому давайте ну наберем лайки это все потому что он довольно качественный и куча всего мы проиграли катку потому что я не размятый и у меня пальцы холодные и вот это все э -э так не знаю почему черный экран строится ну пофиг э -э так погнали тогда мы на ну давайте поговорим о минусах этого сервера минус этого сервера в том что здесь много багов флагов куча всего здесь э -э давайте начнем с первого минус первый минус это то, что ты застреваешь карты раз в блоках. Это не очень круто и не очень хорошо. Это очень мешает играть тебе в SkyWars. Также второй минус, здесь тебя тпит все время назад. И это очень плохо и мне это раздражает, меня я играю на этом сервере. И второй минус, третий минус, точнее этого сервера, это, ну, когда ты ломаешь сундук, ты сломался тебя сундук, вещей нету а потом они появляются и тебя еще топят назад это вот это все и четвертый минус это когда ты начинаешь игру короче ну типа ты сидишь в клетке потом клетка исчезает ты зависаешь в воздухе потом падаешь назад и вот это все меня это мне это вообще не нравится и я бы хотел чтобы это и сейчас меня короче здесь убьют сразу говорю и ну это плохо. И, короче, сейчас после этой катки мы, короче, идем к следующему серверу. Э -э, думаю, вот сейчас будет, короче, момент, там, где я застряну в блоках. Вот я вот этого чувака мочил, мочил, хорошо мочил. Я бегу за ним, бегу, меня ударяет другой. И я вот здесь, я застреваю в блоках, короче. И вообще не могу даже подвинуться. И, короче, переходим к следующему серверу. И вот мы уже на следующем сервере, и это второй сервер, и он тоже очень качественный. Я название, кстати, не говорю, потому что я не могу выговорить, извиняюсь. И на этом сервере тоже хорошая администрация, ну, минусов у него тоже плохо, но ну, сейчас мы говорим о плюсах. Также на этом сервере и нету тоже задротеров читеров и вот этих всех эм, ну вот этих всех ну, короче вот вы все донатеров нету я сейчас собью чувака и здесь очень хорошо лук стреляет как на некоторых серверах это ну ты стреляешь сам себя также здесь не лагают блоки когда ты строишься и если это у меня хорошо строится то тебе это понравится извиняюсь что я упал также здесь ну, хорошие киты, берки, победные танцы, клетки, здесь все как на хайпикселе. Также сами карты, как на хайпикселе. Поэтому, да, сервис качественный, хороший и заслуживает 8 баллов. А то заслуживает где-то 7-8 баллов тоже потому что они не очень хорошие, здесь много чего на, много надо доработать и много чего надо доработать. Жаль, что я не могу связаться с разработчиками этого сервера, так бы я много чего сказал если бы не Ну, короче, здесь теперь мы покороче поговорим о минусах этого сервера. Первый минус этого сервера это то же самое. застревание в блоках это очень, конечно, бесит. Очень, очень бесит. И второй минус этого сервера это... Тэп, ну, когда тебя тепает назад. И вот это все. Меня это все бесит. И это не очень хорошо, потому что тебе это мешает играть. в Skywars, Bedwars, во что-то там будешь играть, я не знаю. И... Ну, я бы связался с, с разработчиками и сказал бы им это все. Потому что это все плохо, это надо ну, починить. Этот чувак сзади меня сейчас придет, но я его, короче, не убью, потому что там плохо, короче. И, короче, дальше. И третий или четвертый минус пофиг. Это тэпания. Ну, типа из клетки. Ты, короче, когда начинаешь играть, тебя тп. Ну, клетки исчезает, ты застреваешь на месте, а потом обратно. Думаю, вам понравился этот. Это, это видео и мы будем уже наверное заканчивать поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал также не забывайте о моем втором канале ссылку на него я как всегда оставлю в описании также на ссылку ссыл ссыл короче ссылку на тикток своей подруги и еще там многих поэтому всем пока всем удачи с вами был я Ридраф ставьте лайки подписывайтесь на канал удачи всем